Здравствуйте! Сегодня 28 января 2016 года и пришло время для репортажа о состоянии черенков фаленопсиса. Итак, приступим. Вот у меня осталось три черенка. Все эти три черенка были срезаны в конце февраля прошлого года без набухших почек были поставлены в воду смазанные почки циктакининовой пастой и уже в срезанном виде на них начали развиваться детки все черенки которые я ставила в воду уже с набухшими почками их было четыре благополучно погибли. Вот. Итак, приступим дальше. Давайте рассмотрим этот череночек. Вот этот череночек, что в нем изменилось. Единственное, что в нем изменилось, это вот там, в срединке. Это вот там, в срединке, можно наконец-то уже увидеть, а не догадываться. Три, ну, очередной листик. Он, конечно, очень маленький, но все-таки уже начал расти. Здесь никаких изменений нет. Так как была почечка ну, как цветоноса, так она и осталась. Больше никаких изменений. Следующий черенок, как мы видели на этом черенке, вот еще растет цветонос, он застрял, немножко подрос и застрял на этом же месте, и вот здесь тоже никаких изменений не происходит, не собираются пока корешки расти. Ну ничего, может быть, чуть-чуть подрастает вот этот листик. Но это очень-очень малозаметно. И последний черенок. Я бы сказала, что совсем никаких изменений нет на этом растении, на этой деточке. Но у нас вот что случилось. Вот на этой детке если присмотреться. Здесь раскрывается вот этот верхний склеенный листик. Немножко он раскрылся, и там показался маленький молоденький листик. Как вам его показать? Растут эти черенки, эти детки на черенках, ни на одной из них нет корешков, поэтому меня немножко удивило, когда показывают, в одном видео я видела, что три месяца растут детки, на них уже корешки, пока нет ни на одном из них корешков, вот... До свидания. Посмотрим, что будет дальше.